Ну, моя история гордоложных ботинок очень длинная и интересная, с некоторым налетом эротизма. Дело в том, что в нашем сибирском регионе под мою ногу очень сложно подобрать ботинки, которые мы сели сразу на ногу. Ну, во-первых, размер ноги у меня очень маленький, а нога очень широкая. Ассортимент в магазинах очень небольшой, поэтому приходится, как правило, покупать ботинки удаленно. Ну, возникает сразу сомнения в голове. Куплю я ботинки, через интернет придут они, вдруг они не подойдут. Ну, так и получилось. Приехали ко мне ботинки, я и ходил, и понял, что ну, кататься я в них не могу. Стал вопрос того, как подогнать ботинок под свою ногу. Я обратился в, э, к местным людям, а еще обеспечить... Они посмотрели и сказали Не, братан, медицина бессильна Мы тебе ничем не можем помочь Поехали. Ну, Поехали. Слава богу, у меня есть один хороший дружбан Который живет, правда, совсем в другом месте и очень далеко Но мы с ним обсудили по телефону, как что сделать Я отправил ему ботинки от транспортной компании До этого сфотографировал свои ноги Показал проблемные места Естественно как бы он мне помог все это сделать и вот пожалуйста через две недели возвращаются мои ботинки и сегодня я черегеш катаясь на этих ботинках уже почти, практически неделю и я готов их спать ничего страшного в будфитинге удаленно нет главное правильно сделать замеры найти нужного человека и отправить ему ботинки и все